С вами компания Alter Air. Мы с вами находимся на объекте по адресу село Зеленый Бор, улица Озерная. В этом частном доме наша компания проводит установку системы теплый пол. Хочется отметить, что из всей площади двухэтажного здания в 220 метров квадратных теплый пол будет занимать практически всю поверхность, а именно 170 квадратных метров. В данный момент уже практически закончен монтаж теплого пола и разводки трубопроводов на радиаторное отопление. Полы полностью готовы к заливке стяжки. На каждом этаже мы установили по одной гребенке на 10 контуров фирмы УПАНОР. Только на первом этаже она будет дополнительно функционировать еще и на радиаторное отопление. Проектные и монтажные работы заняли всего 4 недели. Также в финальной стадии разводка трубопроводов на систему водоподготовки и канализации. После окончания работ системой теплый пол, мы приступаем к следующему этапу. Монтаж котельного оборудования и запуск самой котельной. В перспективе в этом доме будет реализована система вентиляции и кондиционирования. С вами была компания AlterRare, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!